Блять, таран здесь, Роллинг Шаттер, пиздец. Я не могу работать, блядь. Что ты нам продал, ёбаный в рот, таран, блядь?